Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу поговорить о том, что мне часто задают вопрос такой злободневный, скажем так. А можно ли сделать утепление вместо ваты? Ну, имеется в виду ограждающие конструкции использовать пенополистирол, либо там XPS, ну экструдированный, либо ПИР, либо еще что-то. Теоретически можно. Вы можете это сделать, если у вас первое дохрена времени и второе. Вам не нужно там другие показатели. Вы знаете только лишь про тепло, если вам только тепло нужно. Но на самом деле для большинства людей нужно не только тепло, а звукоизоляция. Еще они думают о своем, как минимум, здоровье и безопасности. А это противопожарные и экологические какие-то части. И так далее. То есть овчинка выделки на самом деле не стоит. Если взять индустрию. Индустрия это вещь такая, которая... Это как каток, который мчится на большой скорости, да? и в принципе он раскатывает все, что под него попадает. А попадает под него вот именно, почему не приживаются эти технологии и так далее, они только могут быть на уровне самостройщиков. Это где люди не понимают и, скажем так, обладают просто своим временем, не понимая разницы в том, что сколько они его потратят, они не знают идею. И у них никогда никто не купит эту работу, потому что будет такое количество времени, что они должны будут поставить на человека час стоимость, они всегда проиграют. То есть они даже не являются конкурентами. Они просто, ну, это скажем так, это просто какое-то это хобби, это хоббисты. Вот хобби, которое само для себя все. И потом сам, самого себя можно похвалить. Только вот в этом заканчивается. Все, что касается индустрии, то здесь важно. Качество, эффективность, цена и скорость. То есть, есть много факторов. И нужно это все совместить. Если добавить еще звукоизоляцию пожарную безопасность, то тогда любой пенополистирол, он просто вылетает вообще из каких-либо... Не знаю. Он вообще не может даже конкурировать. Туда вставать. В этот э, ряд. Скажем, ну, рядышком. Смотрите. Э, по поводу экологичности, то что говорят, ну да, возможно, там пенополистиролы выделяют какое-то время нечто, то есть нужно обязательно принудительную вентиляцию и так далее, там если э, простой пенополистирол, то вам придется все равно делать пароизоляцию, потому что он пар пропускает, ну, он пар пропускает, то есть нужно будет все равно от влаги его защищать, то есть это уже будет пленка, по сути, что будет за пленкой, особо разницы не будет, вам ничего не будет заходить вовнутрь. Во-вторых, как минус, это если будет пожар, вот тут проблема. В пожаре люди гибнут не от самого по себе огня, а от удушья. Поэтому в доме с пенополистиролами, там, либо экструдированный будет, то вы получите очень мало времени для себя, как возможность на спасение. То есть, если вы будете где-то в замкнутом пространстве, вы чуть-чуть растеряетесь, у вас будет меньше времени на самостоятельную эвакуацию, чем у человека, который будет жить в доме с э, минеральными ватами. Понимаете, да, разницу? Это безопасность. Пожарная безопасность. Плюс это звукоизоляция. Пенопласты вам никогда не предоставят звукоизоляцию. И, соответственно... Вы все звуки те, которые у вас есть, и так как бы идея у людей вместо принудительной вентиляции открывать окна, я вот, честно говоря, не очень догоняю, зачем нужно строить дом для того, чтобы потом открывать окна, и причем делать его энергоэффективным, там, теплым и так далее. Можно же вообще, по большому счету, использовать какие-то материалы и не делать сильного утепления, потому что в советское время, когда не было настолько герметичных окон и дверей, была просто вытяжка, но все работало нормально и дышалось в квартирах, либо в домах, тоже все прекрасно. То есть достаток кислорода был, он не был там стопроцентный, скажем так, да, но, но все же это работало, эта схема работала, только за счет неплотности. поэтому А сейчас вы хотите все сделать герметично, и не сделать вентиляцию. И потом открывать окно. А зачем вы делали, покупали эффективные окна или еще что-то? Там дышать нечем. Вы Любой современный дом, он должен быть с принудительной вентиляцией. Вопрос, будете вы ставить рекуператор или не будете, это уже другой вопрос. Это просто э, экономическая составляющая, не более того. Но вентиляция принудительная, она должна быть обязательно. А то, что вы ставите фрешики в окна, да, поймите, что весь звук и так далее... Есть вентмашина, вентустановка. Все проходит через нее, проходит через фильтра, проходит через глушители. Э -э уменьшается шум весь этот, плюс там диаметр и так далее. Это вот, ну, целая история. Но это работает. А когда открываешь окно, то смысл вообще сразу теряется. То есть все перечеркиваете. Одним только решением, что я не буду делать принудитель принудительную вентиляцию, я, сделаю, э я буду открывать окна. Все. На этом, как бы, для меня зачем их делать эффективными? Сделайте не герметичные, то есть микро вот эти вот проветривания, еще что-то, еще что-то. Ну, тогда смысл теряется, короче говоря. Смотрите, что касаемо утеплителя, вот как раз таки звук. Звук это будет вам каменные ваты, разные плотности. Эковата, эковата она будет намного ну, более эффективна по звукоизоляции, помимо своих там всех остальных преимуществ она все-таки будет первое место занимать, лидирующая. Но все они вот как бы каменная вата, стеклянная вата, ну, на разных составляющих, либо эко-вата, они все-таки дают вам и пожарную безопасность, и звукоизоляцию, и теплоизоляцию, и много других факторов, которые значительно лучше, которые не предоставит вам пенопласт. Работа. Что касаемо работы. Я вам скажу так стойки вы никогда не поставите, если вы строите каркасный дом, ну это на грани фантастики, то есть, ну кто почему-то люди считают, что если сухая строганная доска, она значит должна быть, ну просто капец какая, ну идеальная, идеального ничего нет в мире, это живой материал, который подвержен искривлением, еще чему-то, то есть это нужно его сушить, я не знаю, сколько времени, и сколько времени, чтобы он лежал, и лежал, и лежал. Либо зафиксированный какой-то был. Выкручивает. И вы потом, когда зашьете, вы уже ничего не увидите. Так вот, вы даже собирать будете, у вас все равно будут небольшие погрешности. И вата, если режется, она делается как бы в распор чуть-чуть больше. Она покрывает вот эти вот недостатки. То любой жесткий материал вам такого не простит. Вы не сможете это сделать. Это нужно будет резать каждый край. То есть низ один размер, вверх другой размер. Остаток, вы уже все, он у вас тоже идет кривовастый. И так далее. То есть если придется там много использовать пены, чтобы это запенивать, можно делать меньше размером и все это пропенивать. Но это все мартышкин труд, который не обусловлен. Вы поймите, что опять же вернуться к индустрии. Индустрия это тот каток, который мчится. И если это было бы выгодно, его бы использовали. Но его не используют этот вариант. Потому что он не предоставляет тех возможностей, которые предоставляет вот именно любой другой утеплитель, по сути. Если взять пир-панель, она там, класс у нее горючести меньше значительно. Но это формовой материал, и он очень нежный материал. Если вы, скажем так, занося этот лист, Стукните тут, стукните там. То есть я работал, я знаю, мне есть чем сравнивать. Понятие, вот понимание приходит на контрасте. То есть я утепляю ватой, либо я утепляю какими-то жесткими утеплителями. Я вам скажу, что с жесткими я провожусь в разы больше времени потрачу. И все равно я не получу гарантированно никаких вещей. Потому что с я пленку снимал тоже. Там У нас есть определенные вещи, где... Нужно сделать пир-панель, но потом снять пленку. То вот как раз-таки вот эта рыхлость, да, не э, пустоты воздушные там под этой пленкой, когда, видимо, ламинируют, э, как, получается так, что она пористая. Она уже не имеет тоже структуры, ну целостности. То есть э, все зависит еще от производства. Плюс она очень-очень мягкая, очень нежная. Все углы, все вот эти вот шип -паз, блин, это такая история, которая, на мой взгляд, вот я скажу так, что... Я сделаю значительно быстрее значительно качественнее из других утеплителей. Из минеральных, там, эковата или еще что-то. Ну, формовые. Формовые, но которые двигаются, мягенькие. С них я, из при помощи этих материалов, я сделаю значительно качественнее и значительно быстрее. Нежели я буду использовать ту же пир-панель. Либо какой-либо формовой утеплитель. Жесткий. Пенопласты, там пенополистирол экструдированный пенополистирол поэтому здесь вот как раз таки для всех это будет ответом что если вы обладаете каким-то там огромным количеством своего времени который вы не считаете и не хотите считать оно вам безразлично сколько вы потратите на это лет там или еще чего либо сколько вы потратите пены туда что вы получите по итогам то да если это как вот продать работу, то нет. Это однозначно нет. И однозначно этот вариант только для себя со своими тараканами. То есть решил себе сделать так, купил себе вот пенопласт, решил там запенить все, все щелки и так далее. Делай, делай. но ну, не надо, это все в индустрии это невозможно сделать. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи. И до новых встреч.